Всем привет! Сегодня будем разбираться с новым демоном, который к нам пришел буквально недавно, а именно вчера. Демоническое существо или же Кримсон-демон. Давайте разбираться. Сейчас мы будем разбираться, какие команды на него подходят, какие персонажи топовые для него. Сейчас вы на экране видите... Гаутера, демона Мелиодеса Красного, Артура Красного и Элизабет Официантку. Одна из идеальных команд для данного босса, для данного демона. Давайте разбираться почему. Гаутер, само собой разумеющееся, повышает рейтинги умений. Это очень неплохо себя показывает. Также демон Мелиодес, топовый персонаж против демонического существа, наносит огроменный урон. Артур, он же является... Очень сильным бафером, который делает следующее. Повышение базовых статов всех наших союзников на определенное количество, то есть его повышает выживаемость. Также Элизабет Официантка, тоже очень неплохой персонаж, отхиливает нас пассивно на 10%, если мы получаем урон, а получать мы будем урон постоянно, поэтому нам это очень на руку. Следующая команда, которую вы сейчас видите на экране, появилась буквально недавно. Меняется только наш дамагер. Меняется на бана красного с нунчаками. И, как вы можете заметить, я поставил обязательным персонажем в саппорт нашу зеленую и Ерихон. Почему? Потому что она повышает ему его ульту, урон от ульты, на определенное количество, что все-таки небольшой процент хоть и дается, но урона всего будет достаточно. У него очень сильное умение... Бьет по ослабленным врагам, так же как и наша зеленая Иерихон, поэтому советую использовать его, если у вас нет зеленой Иерихон, либо демона Мелиудаса. Также здесь подойдет вместо него красная Элизабет с Хоуком, я эту команду отдельно не делал, потому что просто можно словами объяснить, что можно поставить. Далее, следующая команда, которую вы будете видеть на экране, это команда с... Красным Хельбрамом. Конечно же, Красный Хельбрам очень неплохо себя показывать будет на данном демоне. Почему? Потому что он нас спасать будет. Он снижает ардеч противника на 1, 2 и 3, соответственно, шарика, что не будет позволять нашему демону, демоническому существу, наносить по нам ульту. Ульта ваншотит всю команду. Поэтому... Чем дольше мы можем откидывать его использование ульты, тем живее, так сказать, мы будем. На экстремальные, особенно, версии. На экстремальной версии, на самом деле, топовых команд всего две. То есть общая команда получается одна, но получаем в конечном счете две команды на каждого игрока. Данная команда, которую мы будем сейчас видеть на экране, будет одна из таких. Что в этой команде нас очень и очень будет интересовать? Естественно, зеленый Хельбрам. Почему? Потому что он является топовым против этого босса саппортом. Что он делает? Он увеличивает связанные с атакой характеристики, то есть степень проникновения или же пронзания, также шанс крит атаки и увеличивает сам коэффициент крит атаки. Ну, в принципе, довольно неплохо. Он себя показывает, и это очень неплохо. Также он увеличивает, если я правильно помню, атаку саму, но об этом чуть позже. Также в качестве альтернативы, а именно не альтернативы даже, а как вторая команда, которая объединение с этой должна быть, это зеленый гиллсандер должен быть на место зеленого хельбрама. Увеличивает атаку на 60%. И в сумме получается у нас, что наши боссы будут отлетать очень быстро, потому что наши персонажи будут третьими рангами умений наносить около 200 тысяч урона при должной экипировке. Следующая команда, которую мы видим сейчас на экране, это команда, которую чаще всего вы будете использовать. Почему? Потому что у вас, скорее всего, не будет красного демона мелиудаса Команда здесь примерно такая же, как и основная первая, но здесь меняется наш ДД на зеленый и Ерихон. Можете обратить внимание, что она с шестью звездами и должным снаряжением имеет уже 10 тысяч атаки, что довольно неплохо. Что можно сказать по данному противнику? Он очень-очень ну, много будет наносить урона на экстремальной версии. у него три стадии будет. Первая стадия 150-200 тысяч примерно хп, вторая стадия около 300 тысяч хп, ну а третья стадия около 650-700 тысяч хп. Поэтому ваша главная задача будет накопить ваши третьи ранги умений, на на накопить ваши <coughs> ульты и стараться ваншотнуть на третьей версии его, потому что он будет наносить просто огроменный урон. И вы не выживете, если вы будете получать его каждую атаку. Что ж, вот такие вот у нас получаются команды, которые мы можем использовать в этом демоническом бое. Ну а с вами был, как всегда, Макс. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ссылка в описании. С вами был, как всегда, я. Повторюсь. До новых встреч.